Свежие форель. Купить свежую форель в Воронеже. Папина лапка предлагает свежую форель. Мы объединяем лучшие фермерские хозяйства, чтобы вы получили из первых рук качественные и свежие продукты с доставкой на дом или в офис. Наша форель выращивается в чистейших природных озерах Карелии